Всем привет, с вами снова я Матпай, и это наша третья серия по стому блоку. Давно у нас не было видео, и что вместе с ними? Надо покушать. И для этого мы возьмем наш легендарный бегом. Эхо а что-то я еще помню, надеюсь. Блин, так кру... икон такой крутой. Ну и тратится быстро, потому что в все тоже довольно быстро. У меня барпатчики штанцы, вещи починились. короче случилось. Говоря. И вот я за пять секунд начала записи поменял. Ой, послал шпы. Вот. И теперь все должно быть нормально. Установил свою старую яму. И, как помните, прошлой серии. А, ну, прошлая серия была не почм. Не почм. Потому что я зачем сделал два обсидиана. Не, не сделала ничего особенно важного. Чтобы нам могло помочь в чем-то. И в этой серии я хочу все-таки что-то сделать. Я напишу авто. Авто. Я даже буду писать другой. Автосиф. Вот. Нам нужен автосифтер. Для которого нужен сам автосифтер. Для него нам нужны Стонгер. Это шестеренки нам нужны. Которые делаются из булыжника и палок, ну просто короче, ну в принципе да, просто все и нужны stone x axel, ну и короче это нам, да. ну короче штука, которая будет крутиться, ее нужно будет водяное колесо, давайте, water, water mil, water, а water mil для этого нам тоже нужно будет вот этот стон, аксел, ось каменная, и доски, и стеки. Вот. Я буду сделать, чтобы все было быстрее. Я сделаю три колеса таких сразу. Для этого давайте сделаем сразу стон гир. Так, нужно много палок и много дерева. о Вот. Делаем палки. Делаем что-то. Так, у нас тут что-то есть. Так что угу. сделаем 4 и получается стольких через он не так верстол 4 как а наоборот опасно ага. еще пьем но все делать да? вот 24 теперь цепитка там сделаем так mm. Mm. Uh -huh. круто да Делаем вот так цепа вот обкладываем вот эту всю палку и обучаем че почему у меня ничего не работает Каменная ось каменная палка нужна mm. вот это круто не ожидал, если честно. А -а -а, делаем палок, много палок. Без палок, то никуда. Делаем нашу каменную ось. И каменную ось, которого а для этого мы делаем колесо, которое делается из палки и досок. Много досок. Надо палок, досок. Я сам не понял, что я сказал. М да. Поделаем доски, делаем вот так. Делаем вот так. делаем вот так. И получаем вот За это мы не получаем ничего. Так ведь? Пару дней раньше нет. Мизи нет. Тут нет. Тут нет. Ну и тут нет. Логично. Ну что только в старливсоунбок. чё а где мой крутой генератор? Ах, неужели мне придется делать второй? Если да, то да. И... А, короче, там, Да, здрасте, я тут, я пипнул, я не умный. Короче, я немного хочу спать, потому что сейчас время, время, время, время, время, время, время, время, По время, ночи. И так, что мне надо было? Автосито. О, давайте автосито сделаем. Нашу автосито. Дай номер четыре А. а. а. а. Да, yeah. мне нужна пыль. Так, ребят, вот я понял, что мне нужно пыль. И как назову? У меня ее нет. Ну, это же не проблема. Мы просто ставим камень. Ставим много камней, Потому что нам нужно много рецептора. Чем больше всего, тем больше штампов вот этой кнопой. вот это еще помню вот ладно, верить крови сюда чтобы получить из него землю потом получить песок и песка получить... Ой, это ж правильно так нажимаем убираем пьем это пробиваем Эх, как назло половинству всем печь чего-то надо он не дает нормальный список не видел. Вот что у нас, земля наша. Мы берем, перерабатываем в песок, который мы вот то переработаем. Но это мы сейчас сделаем очень быстро. Ну что, ребят, наша пыль готова. И мы ее должны просеять на железке. Потому что мне всего одна умаска. Мне нужно два родства. И нет. и давайте. Мне нужно два мир сразу три он да, шутки. Ну а что, просеем давайте. Просеем быст. Что это было? Вот это? Надеюсь, да, а то мне какой-то вот прилетел. Я испугалась. И мы просим последние штучки. И да. Золото, нитель, сильвер, который даже нельзя хоть очень переработать. вот, типа золото, типа вот нитель. вообще крутой небесный камень. И это мы все скидываем вот туда. И вот, я вот теперь два забираю. Остальное даю вам. Так. Мне уже больше гир. Да. Для этого мне нужно больше дерева, наверное. Так, кладем сюда. Сюда, сюда, сюда. Ага. Я тебя типа, понял, могу только три дера делать. Я тебя типа, понял. Мне даже на. Один... Мне надо не хватает. Где мой пулышник? Мне нужен генератор булыжника я вас понял ну вот все на своих местах все круто все плавно все хорошо теперь смотрим у меня уже день булыжника 10 вот да. делаем еще две пластины и что мне там надо было а я уже не помню Так, автоситы надо фильтр нет 4 как раз, два поршня, для которых. Ну, поршни делаются легко. У меня главное только железо. А у меня только одно. Все, опять снова. Зашел, что пересплавить один кусок железа и нашел в печке еще 20. Ну что сказать, круто. Бесплатный. И что-то. Надо поршень. Чтобы я не как поршень делать. У меня очень хорошая нет памяти. Так, поэтому делаем вот так вот, вот так вот. Так. Ой. Вот так. Точнее, это вот сюда. А вот это вот сюда. Делаем два поршня. Кладем их вот сюда. Потому что нам сделать там три... две воронки. То есть нам надо два сундука еще делать. Это мы сделаем быстро. Делаем сундук еще один сундук делаем воронки так и по-быстреньком кладем вот все да кладем вот так вот так вот так вот так и в середине стон stone... э... uh... да. для этого нам надо больше Камни. Вот О, как много камней круто. Это вот по мне. Угу. Так. Получится нам много палок. Для этого нам надо много палок. Для этого нам надо палок. И в итоге нам надо растить деревья. А это я быстро. Ну, нам не на собирал я по ней сделаю из этого ту. 15 принесел, из да, из-за того до доски, из-за того из палки ну, на ваших глазах. Теперь делаю шестерни. Да? Так. Угу. 7 шерстенил шестернил. Какой же я умный. А что нет? Так, делей. Это не норма, я считаю. Я все время путаю местами. Все. Ладно. Делаем еще одну стон Эксу. И наш автосифтер готов. Но для этого нам нужно прокопаться чуть дальше, чтобы получилось у нас комната. Почему мне меня никто не спавнится? Хочу. Да, у меня никто не спанется. Нечестно. Надеюсь, что я когда буду туда копаться, у меня все заспанутся. Ну, а мы копаем. Я выкупал небольшую комнатку, которая будет вот так вот. Сейчас объясню. Идти. Так, надо бы еще комнатку выкупать так вот чуть, -чуть будет вот так сойдет еще одно такое делаем комнату вот здесь у нас будет допустим э -э -э. так вот ну, надо, надо еще подключить вот допустим стоит вот здесь у нас автосифт вот не надо будет подключать много таких вот осей каменных и дальше я вам все покажу, ну мне сначала все приготовить. ну что ребят немного я все сделал, смотрите. одинокой. чтобы прогружайся. что то ловишь? мы его раздеваем. Яйцо. мы его неправильно раздеваем. вот давайте вот так ее и у нас А еще я потерял ведро воды. Отлагайте, я сказал. Я сейчас уже плохо все будет. Так, вот, вот сюда раздела ведро воды. Оно а все начинает крутиться. Ничего. Ой, что это ездил? Сейчас забираю. О, забираю что? Ну, опа. Почему ничего не крутится? Мне кажется, я все сделал немного не так, как это надо было делать. А вот. так. Э, что я точно что то делаю не так а теперь вот так Это шо а вот если так ой что я делал угу. короче ребят у нас немного проблемы ну что ребят я разобрался и все работает ну, ну... Просто я да, не помню. Но это, кстати, еще не все, что все работало, нам нужно понравиться еще немножко вещей. А пока я приготовлю яблоко. Потому что мне больше делать нечего. кто готовить яблоки, естественно. Тоже еще что-нибудь делать. Обычно я только готовлю яблоки. Питаюсь с жареными яблоками. Потому что я такой молодец, Лизош. Шутка. Когда яблоков кормили, то это не обязательно, Лизош. в кормили тогда можно будет сказать, что ты зазошь. Вообще, я говорю, уже откуда. Брете. Вот река идет. Потом опять Extreme хилс плюс А то Extreme Hills Slime. Вообще. А еще мы... Еще я хочу Ох. Не-не-не, пацаны, пацаны пока. Видишь, они бьются. Оба эти. Пошли вон на скелетон. Скелетрон. видите они в шипу А это какой-то скринетонный. Нет, мне не надо. Ничего интересным делать. <смех> Пошел он. Пошел он скрет. Так, все. Пора разговаривать заново, потому что все прошло нормально. Шипов Монган, кстати. Нам его эпический ладбек. И что? Ладно. Нормально, нормально, нормально. Че нет-то, че нет-то. Вот. Эх. Так. Нам нужно получается, абстрабайшн хоппер. Абстрабайшн хоппер. Вот, давайте хоппер. Сейчас хоппер. Пишем хоппер. Абстрабайшн хоппер. Уже три обсидиана, вокалендра и воронка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ладно. Это я ещ ⁇ как-нибудь сделаю. А что начало этого трансиллокатора? А. а вот, он такой маленький, его даже не заметил. Это я тоже справлюсь. Мне осталось лишь понять, как мне делать Enter жемочку Но я знаю, как это делать, и я это еще сделаю. Как назло? Крипер. Почему бы и нет? Мне надо есть опять легендарный бикон. Потому что у меня нет еды. Круто что? Да? Угу. Так, все. Как же я там-то делал, все я расширю на один блок в высоту. Ой, что сделал? Что сделал? О, у меня уже. Я не знаю, что я сделал. У меня все Неправильно все сегодня как-то я какой-то неправильный скидываю сюда все не нужно. Да. А чем Мы хотели сделать предметный трансформатор. Ну, короче, мне надо делать его. Э, мне надо бандермона, иначе все вот это не будет работать. Мне нужно будет два сундука, которые я сейчас не сделаю, потому что мне надо их выращивать. Да. Лучше, ну, ребят, я немножко дополнил. Да, Добавил еду еды, так. Немножко надо покушать. Так, вот это я, получается, кинул сюда. Добавил еще новую. Это еще. Вот сюда я кинул. Вот, бруша. Вот это сюда. Это новый тут будет. И вообще, да, жениться. сюда-сюда. Ну, вроде сюда. У нас там вроде кто-то распарнился. Я закрою, что у Чуть это за У меня там и фрита это норма. Ну что, ребята, на эфрита. Ну и вот, я убил Фрита. Я злый. а умерла, и вс. И вот так. Ну, это Анкамоновский, вы. Понимаете, Анкамоновский. Это же вообще. Дичь. Шанс. Козл, а, короче рандомная штука плюс один шипчик magic beam воды. спасибо за это можешь сказать спасибо и удачи. вот сюда поставлю, чтобы много кто прячется и все, ухожу всем пакам складываю вот это все сюда сюда стержень базальцев какой страны базальц ой шикамановский лоббаков бы да? баркой слипша циклический строительский питер слипша бежу туда ну пусть будет что нет то Дик, встретились что что это нормальный шаблон случайно я не знаю, что знаешь, поэтому я заберу все свои блоки и кладу его вот наверх. Да. Кладу это, кладу вот это. а это, это нельзя. М -м -м. Не знал. Короче, морковку жарить нельзя. Обидно. Так, кладу сюда все. Вот сюда. О, что-то пролагало. Так, сюда выложу, сюда отложу, сюда положил. Очень сонный я. Я не понимаю, что я делал. Походу. Я это вылупнишь. Ну ладно, это не важно. Теперь мне понравится. И ну, У меня много чего есть. Вот. вот. Так, шо вы будете получать? Ну, нам надо. А надо будет всего еще два колеса. Хотя бы. Вот. И больше селок. И тогда все будет окей. Окей, окей, окей. Нам нужны алмазы. Как делаются алмазы? Алмаз. Алмаз делается из сита при помощи алмазной селки. С помощью теперцов один. В алмазную селку нам надо зерна бесконечно. Из них, можно делать. Из них можно делать бедрок. Можно? Нет, нельзя. А зачем они тогда нужны? А? Так, нам, получается, осталось выбить много интермена, чтобы сделать вот эти вот селки и сделать так, чтобы они работали. И делать алмазную кирку. Но это мы будем делать уже в следующей серии. Ведь наша серия на этом уже подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилось. Если так, то на канал, поставьте лайк, расскажите своим друзьям. И, кстати, да, у нас есть стык 20 вот, типа, подписчиков, так что твой, твоя подписка обязательно, пожалуйста, подпишись. Я буду очень тебе благодарен. Ну а на этом всем. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был снова я, Мупай. Всем пока!